Уже более пяти лет в Договпилском самоуправлении осуществляется проект, цель которого – улучшить доступность услуг по профилактике заболеваний и улучшению здоровья жителей города. Принять в нем участие может каждый договпилчанин. Этой возможности воспользовалось уже более 15 тысяч человек и регулярно объявляется набор в новые группы. Мероприятия по улучшению состояния здоровья очень разнообразны. Это и лекции о здоровом питании, профилактике онкологии, зависимостях и многом другом. И практические спортивно-оздоровительные занятия для представителей разных возрастных категорий – от младенцев до синего. Участники проекта танцуют, плавают, занимаются скандинавской ходьбой, йогой, колонетикой, аэробикой. Очень популярна гимнастика под руководством физиотерапевта. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем взрослым, в том числе людям старше 64 лет, быть физически активными хотя бы 150 минут в неделю. Важно также хотя бы дважды в неделю посещать силовые тренировки, укрепляющие мускулы. Помимо этого, сеньорам советуют трижды в неделю делать упражнения на равновесие. Во время занятий гимнастикой мы разрабатываем все суставы, укрепляем все группы мышц, а также прорабатываем отдельные мышцы. Особое внимание уделяем дыхательной системе, дыхательной гимнастике, мобилизации грудной клетки, диафрагмальному дыханию, что очень важно в нынешних условиях, когда многие восстанавливаются после различных заболеваний, в том числе вирусной инфекции COVID-19. Организаторы проекта отмечают, что значительно улучшается не только физическое здоровье и самочувствие участников, но и их эмоциональное состояние, что крайне важно в нелегкие времена пандемии. Занятия проходят с соблюдением всех актуальных ограничений. Поэтому участников должен быть действительный сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, а у детей отрицательный результат скрининга. Групп много. Всего за месяц проходит почти 400 занятий в утренних, дневных и вечерних группах. Полная информация и графики занятий доступны на домашней страницы самоуправления daugofils.lv. Чтобы записаться, необходимо позвонить по номеру, указанному в объявлении о конкретной группе. На самые популярные занятия может образовываться очередь, поэтому в случае, если все места в группе окажутся занятыми, координатор проекта включит вас в список ожиданий и поможет подыскать альтернативный вариант, пока вы ждете своей очереди. Специалисты в области оздоровления напоминают, что вести активный образ жизни, заботиться о своем физическом и эмоциональном здоровье важно всегда, независимо от того, сколько вам лет. Физис... Стать физически активным никогда не поздно, именно Сегодня самый подходящий день, чтобы заняться своим здоровьем. Во время занятий все происходит строго, учитывая состояние и возможности человека. Если какое-то упражнение ему не под силу, его мы не делаем. Главное – не причинить вреда и позаботиться о том, чтобы человек чувствовал себя комфортно. А здоровье – это ценность. И эти группы созданы именно для того, чтобы мы эту ценность сохранили. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавплского городского самоуправления.